I think the girls with their nails Всем привет, ребята! Ну что, продолжаем Трэш на сервере на аккаунте Андрюхи. И сегодня мы с вами будем дальше прокачивать и тестировать героя уже на максималке. Я его уже подкачал. Сделал тридцатый прорыв. Сделали мы агментацию. Единственное, я не докачал там седьмой прорыв, потому что я пока не уверен, есть ли смысл его собирать полностью фуловой на атаку или же добавить ему уклона, чтобы он тащил. У нас будет тест. Я хочу потестировать на домах и на УЗ. На деф вариант плюс подашка, То есть, больше такая стандартная сборка сейчас для ПВП-локации, чтобы герой... Быстро не сливался и нормально держал домах и атаковал немножко. В общем, попробуем такой вариант. Герой дамажит очень много. Поэтому чисто собирать на атаку, ну я не знаю, я не вижу смысла никакого. Так, я надеюсь, мы его зашку быстро вытащим. Альфа самцу. Но ну, реально смотрится герой очень прикольно. Я побегал по подземкам. Сейчас попробуем на полу локациях посмотреть что он себя представляет сейчас покажу вам сборку а давайте уже не хотят бег тихое укрытие блин когда я когда надо, вообще просто тупо не падает. У нас стоит суперсила, я поставил ее. В принципе, неплохо смотрится она на нем. Вариант, если забирать надав, конечно же, Саска, наверное, будет оптимальным вариантом. Или обряд, так как он дальний, в принципе, он будет себя хилить тоже неплохо, имеет иммунитета, но опять же... Блин, подашка нам надо за, Подашка у него есть, у него нету огненки на аккаунте 10. То есть варианты по прокачкам стандартные отлично. А ставить ему ремку, я думаю, смысла нет, э, так как он набирает, в принципе, энергию очень быстро э, за счет своего скилла может сразу восстановить 15% на шанс восстановления full 100 энергии в принципе считайте то же самое что и быстрый набор то есть фул сразу по идее включается так как он автопрокер а, так нам надо немножко золота для того чтобы прокачать сейчас ему 15 -й. сразу же Сделаем пятнадцатый скилл, посмотрим, что у него на пятнадцатом скилле. Ну, блин, даже на десятом скилле он показал очень крутые результаты на второй эволюции. А тут у нас сейчас будет с вами максималка. Так. -с. Сейчас посмотрим, какой он там в линии. Там, в принципе. Вроде можно еще несколько героев подкачать. Потом посмотрим. Давайте сначала затестируем его на максималке. Хочу посмотреть, что он себя будет представлять. На PvP локациях против других топовых героев. Но так, очень даже ничего. Интересные донатные герой, Скажем, лучше, чем на и Вольт, по крайней мере. Даже, наверное, будет в некой степени лучше, чем Овник. Зефир, ну не знаю, Зефир на сегодня имеет ограничения, что делает его более универсальным. И самое интересное, что у этого героя а, почему-то он не станется. Но это я тоже буду проверять, еще смотреть. Очень это странно. Почему так? Вообще непонятно. Такс. Uh, И того. Немножко нам не хватило камешка. 15-15 есть. В общем, вот такая вот, ребятушки, у нас сборка. Uh, ставим сюда подашку. Мы потестируем разные варианты. Я сейчас просто пойду на, по, по локации. И хочу поставить сюда то, чего у него нет. А, мелкого дрога поставим. А, суперсила. Здесь вот такие вот созвездия. Пока что я дальше не ролил, потому что надо потестировать. Вытащил пока две пятерки. 15-15. А, в рейдах однозначно он сейчас будет отлетать в такой сборке. Вот посмотрите посмотрим против 30-го ловника что он сможет сделать сносят сносят только так эти надо надо либо точность либо уклонение То есть, ну надо ставить супер по а от друга здесь вообще ни о чем честно говоря надо максимальная друга чтобы он тащил Парализовали его. Франк. Зефир все-таки однозначно пока самый востребованный герой. Так, заморозка прошла. Дальше он у нас включился. Смотрим против Барда, что он может сделать. Ну, я вам скажу, Бардика он, в принципе, Бард сейчас получает от не, все-таки тоже сносит его. В чем конкретно? Давайте попробуем другого суперпата поставим. А, потому что друга тут толку от него никакого нет. Цикл, а, ну, что тут он, Дрюхе? Делается с суперпитомцами. А, так, точность, точность, уклон. Уклон, точность, точность. Уклон, уклон, точность. Так, мудрая львица. Крокодильчик. Поставим сейчас с вами львицу сюда. Так, львица есть, поехали. Как видите, надо все-таки на. Шатают просто бешено. С точностью героя. То есть у него нету ограничения. Ограничения нету, соответственно, это уже на сегодня не настолько имба. Да, может он себе там отхиливает, но.. Когда у него целей много нет. Для PvP локации. Вот на примере битвы Гилли, Я не знаю. Надо будет тестировать. Вот ну, такое. Пока он долетит. Сливается. То есть тут надо однозначно уклонение. Чтобы он более такой был подвижный. Но эта локация. Скажем так. Это рейд. Он больше будет заходить на локации, где герои будут рядом. Так, давайте сейчас создадим команду. Сохранить. Сейчас, думаю, найдем кого-то. Плюс то, что он дальник. Это однозначно плюс. Так, ну, никто его не зарядил. Сейчас, может, через низ пойдем. Так, смотрим. Ну, зона действия, в принципе, видите, пол арены. По дамагу, посмотрите, как он дамажит. Он, конечно, круто. Я попробую через низ залететь. Так, вот он получил заряд. И вот смотрите, что он делает. Он их заблокировал. Вообще супер. Даже Фрейя, в принципе... Фрея здесь у нас миссает. А, ему не дают зарядиться. Посмотрите внимательно. Фрея с разбросом, что ли? Да, судя по всему, Фрея с разбросом не дает зарядиться ему. Вот, теперь он включился. И посмотрите на домах. хорош вот так вот когда он включается быстро хорош вот 1810% процентов от домах он от фрея особо не от героев у которых а, блин че я, я вышел от героев у которых ограничения он особо отхиливаться не будет то есть там зефир и фрея по идее он отхила много от них не получит Остальных, в принципе, я смотрю, он шатает в такой сборке очень прилично. Тут Фрейя, конечно, 13-13. Не максимальная, но все-таки здесь было 6 героев. Интересный герой. Но больше всего он будет заходить на ЗБ, возможно, на атаке фортов при определенной сборке в лабиринте, в запределе однозначно. Но сегодня за пределе у нас уже нет. Там он будет интересен. Опять же будет стоять выбор ставить ремку плюс подашку, чтобы сразу он включался. Но дамага, конечно, у него дофигища, я вам скажу. О, по дамагу он реально крутой. При том, что у нас стоит подашка. Конечно, суперсила есть. Но дамажит он нифигово. Но сказать, что он будет... А, круче, чем зефир, ну, я даже не знаю. Блин, так и знал, что по центру. Так, там у нас Барт. Мастер. Ну, смотрите, как он начинает выдавать. Так, а давайте ради интереса я сейчас сделаю обратно вариант Вот такой вот на домах. И пойдем по центру затестим. Вот смотрите, пол сразу же этот снес. Все. Просто тупо раз, два и все. Но нету смысла его на домах собирать однозначно. А давайте попробуем теперь такой вариант. Пусть будет с пактом МЗ плюс пакт. Вот он включился. Все равно ушатали ну и он там, наверное, скорее всего на отражалках. Поэтому ПДшка необходима просто. Ремка плюс ПД, ОЗ плюс ПД. То есть такие варианты, наверное, для него самые топовые будут, как и для большинства героев на сегодня. так поехали еще разок. Ну сказать, что он здесь прям такой вау. Да, он классный, у него скилл прикольный. Ну вот тут вот все равно смотрите, как ему влетает там прям просто тупо ушатали, сказать что мега мега имба, ну не знаю, да крутой скилл все, но надо наверное все-таки ставить уклонение побольше, чтобы меньше прилетало. А, так, окей, теперь поехали дальше. Дальше мы делаем, хочу попробовать дамаг плюс 10 ремка чтобы он сразу включался потому что если он сразу не включится его в принципе есть возможность слить очень быстро поехали за башка создать команду изменить like да тут противники конечно Космические. Давайте хоть с кого-то начнем. Немножко дальше двинемся, там будет попроще. То чувство, когда был Грома имба еще. Так, ну блин, дайте какого-то противника хорошего. Вот такой вот вариант, мне кажется, будет самый оптимальный. Ремка. Ремка и подашка для, по, по локации. Конечно, дефа не будет. Либо ОЗ-шка, но ОЗ плюс ПД как вариант. Но тогда он не включится очень быстро. Есть шанс того, что вас сольют. сейчас посмотрим вот он сразу включился <laughs> его просто нафиг уштали или он слился на отражалке я не знаю сейчас попробуем кстати на него понападать а, давайте еще разок сделаем, нападем еще на вторую пачку в такой сборке Обушка у нас блин домашний вариант сейчас попробуем еще на первую нападем просто поставим подашку сюда но ну, как видите дамага у него дофига он просто отлетает тоже супер и его блочат просто отлетел а, хорошо давайте поменяем Поменяем вариант, сделаем вот так. Ставим подашку. Так, есть. А, поехали. Давайте начнем с первой пачки. Вот, мы добавили дев, плюс подашка, и посмотрите, просто, просто изи вынесли первую пачку. Хотя она нас до этого ушатала просто налегке. Причем тут герои не максимальных прокачек. Ну, огник, 26 прорыв, то есть не максималка даже. Да, то у нас он пропадет у нас и так нету противников в общем как видите вариант все таки озашка плюс подашка наверное более оптимальный будет на сегодня по сравнению со всеми остальными По крайней мере, я у себя так бегаю. И не сливается, и дамажит, и защита от отражалки. Вот, пожалуйста, смотрите. Так, там у нас огник с маскировкой, да? Он тоже от огника получается 10к, он от огника получает 1000 отхила. Огник даже ушатает. По идее, отхила нам не хватит. Ну, вот тут огник у нас миссует... Все, минус 0, мы все-таки... Ну, неплохо. Что я могу сказать? Очень-очень даже неплохо. Давайте еще одну карту. Есть у него карты. Так, отлично. Первая пачка. Посмотрим, что там во второй. Стрелок. Еще раз заюзаем. Так, вторая. О, зефир. Отлично. Смотрим. Блин, ну отлетают все. Неплохо. Смотрите, что он творит. Райка ушла. Блин, офигенно. Не знаю, вот здесь мне он понравился вообще. Люто. Зефиру мы тоже сказали до свидания. Блин, крутой герой. Теперь давайте попробуем против первой пачки. Еще одну карту используем. Так, не, не, не. А, не ну куда опять также же напал, ладно. Еще старим одну, одну карту, Андрюхи стерим. Я надеюсь, он их не копит. Он вообще сюда не бегает в эту локацию. Так, смотрим. Против первой пачки у нас тут Огник, у нас тут Феникс. Многие герои блокируют. Блин, ну что я могу сказать? Вы сами, в принципе, все видите. Стрелок единственное, что мешает, забирает энергию. Да при том, что у нас герони на уклонение собран, в принципе, Огника уж тал. А... Возможно, есть смысл все-таки собирать, сделать уклонение вариант побольше. Но, опять же, против точности это не спасет. А... Ну, а так... Блин, не знаю. Мне нравится. Что там у нас? Там у нас немочка на заднем фоне. А -а -а. Не знаю. Понравился мне герой. Однозначно для PvP локаций. Для таких как битвы гильдии. Ну, не знаю. Будет такого плана. Все, если вы, конечно, его не прокачаете на уклонение. Это при условии, что вашего противника не будет на роль на точность. Так, тут у нас... Все закрыто, лабиринт. Давайте королевскую битву посмотрим, что тут у него. Он точно так же фармит, как и я. Давайте попробуем Буду посмотреть. Хотя что тут смотреть, вряд ли мы сейчас босса тут призовем. Но, ну, видите, ему надо некоторое время для того, чтобы включиться. То есть, вариант... Озашка плюс подашка, в принципе, неплохой. Если у вас будет подхил плюс уклонение. Либо же подашка плюс ремка. Как вариант, сразу ставить их и не париться. Присшествие демонов необычный. Обычный демон. Побежим сейчас с Серегой. Попробуем. Посмотрим, что здесь будет. Ну, в общем, понятно все. Ну что я могу сказать? Какое первое впечатление про герой? Герой интересный, герой для определенных локаций, то есть для PvP, для запределя будет неплох, для забашки неплох. Атака фортов надо будет потестировать. Возможно, в новой локации потестируем еще ну а так ну не знаю по дамагу конечно он крутой деф у него страдает надо все таки ему зашку ставить плюс защитить от защитить от отражалки то есть это поддержка, ну в ремка на по локации плюс поддержка, то есть такие сборки по созвездиям, не знаю, вот он с дамагом, в принципе, тоже неплохо. Если вы даже на роли уклон, то будет у кого-то две точности э, хороших. Ваш уклон до одного места весь будет. Э, ну, пока в большинстве случаев он, конечно, тащит. Но, опять же, это все пока что э, в топах. Там у многих точность стоит, поэтому особо заморачиваться не стоит. Стоит ли он своих денег? Его так пока не продают. Э, его за пыльцо 4000 пыльцы. Я бы сказал нет. Потому что если взять того же самого Зефира, он более интересен. Охник, ну не настолько, наверное, будет имбовый, как он. Потому что у этого больше преимуществ. Я еще хочу кое-что потестировать. Ну а пока, ну не знаю. Неплохой герой. Вот для подземок можете потратить 4000 пальцы для подземок, <mushONEY> если они у вас не пройдены. В общем, такие вот дела, ребят. Не знаю. Какой средненький герой. А, с одной стороны кайфовый очень, с другой стороны ни о чем. Ну, все как, как всегда. А, в общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.